Друзья, я приветствую вас. Сегодня поговорим про экстеншены для Visual Studio. В частности, я расскажу про те, которые использую я. Возможно, они будут полезны и вам. Надо сказать, что я использую экстеншены не только Visual Studio, но и Visual Studio Code. И если вам интересно узнать про те, которые я использую, пишите в комментариях, я тоже про них сделаю видео. Итак, переключаемся в Visual Studio. Перед тем, как переключиться, напоминаю, что подписаться, канал, уведомления. Ну, В общем, вы сами все знаете. Поехали. Друзья, для начала нужно сказать, чем больше у вас установлено экстеншенов, тем, естественно, работает медленнее Visual Studio, потому что все эти экстеншены ей нужны переворачивать, проворачивать, обрабатывать и все такое. То есть, все хорошо в меру. Понятно, что экстеншен extension, extension розни можно поставить очень полезные, а можно поставить такие, что они просто свернут систему, собственно говоря, производительность на ноль, и поэтому нужно очень аккуратно к этому подходить. В одно время я ставил достаточно много extensionов, но потом пришел к выводу, что это не совсем то, чего я хотел. Итак, давайте по порядку. Я, смотрите, открыл две Visual Studio в одной мой блок, исходники, в другой, собственно говоря, буду показывать экстеншены, которые у меня установлены, и постепенно буду немножко про них показывать, если такая возможность и необходимость возникнет. Итак, LifeShare 2022 это, собственно говоря, то, что устанавливается по умолчанию, теоретически мы можем откатить или удалить, ну удалить на самом деле не так просто, как может показаться. но это часть Visual Studio, про него забыл. Rainbow Braces, ну то есть это радужные скобки. Давайте переключусь в другую Visual Studio, покажу, ну например, ну вот у меня есть категория Get Paged. это в моем блоге. Ну и собственно говоря, вы наверняка вот видите, что есть радужные такие соответствующие началу и концу скобки, которые на самом деле очень удобны, особенно если большое вложение использовать. Тут на самом деле показывать по большому счету нечего, но тем не менее вот такая штука есть. Дальше, Mermaid Editor for, for Visual Studio. Это штука, которая на самом деле полезна. Где-то в статье я писал про э, так называемый Mermaid Markdown, то есть когда вы в редакторе текстовом рисуете... Давайте покажу, чтобы уж прям совсем не быть голословным. Это когда вы прям в текстовом редакторе рисуете какие-то определенные схемы, и они превращаются ну, вот из текста прям в картинку. Сейчас я найду, где это было. Да. Наверное, это было вот здесь. Ой. На самом деле достаточно полезная штука, особенно вот, особенно если вы каким-то образом как-то кому-то что-то хотите объяснить или, допустим, положить это в гид, Git, в GitHub, например, то положив вот такую схему, на выходе вы получите вот такую штуку, и это на самом деле работает Visual Studio, вот для этого этот экстеншен и нужен. Дальше, следующее это Single Project MSX Project. Ну, в общем, на самом деле это для изготовления, расширения для Visual Studio. Я его по большому счету не использую, просто один раз попробовал, поэтому надо его удалить. Замарин Android SDK. Эта штука установилась вместе с установкой MyUI. Я в одно время пытался... Ну, вернее пытался найти время чтобы запустить какой-нибудь проект поработать но вот пока не получилось тем не менее такая есть ml.net model binder но ну, на самом деле если вы знаете что такое machine learning то вот microsoft предоставляет вот такой вот model binder который позволяет рассчитать вашу модель по которой можно будет потом делать собственно говоря какие-то моделирования и это можно поставить, можно удалить. Я одно время пользовался, потом что-то нет. Но, в общем, пришло время что-то почистить. И это, наверное, видимо, будет один из них. Ну, До следующей задачи. The Ну, на самом деле, это тоже полезная штука. Давайте я прям покажу, как она работает. Это больше связано с UI. Давайте какую-нибудь страничку найдем. Вот у меня есть странички. Ну, допустим, что у меня тут есть такое? Ну, да вот, допустим, и индекс, главная страничка. Тут, на самом деле, все просто. И когда вы пишете, например, div, нажимаете табуляцию, вот эта штука превращается вот в такой быстротекст, если хотите. Я буду его тоже так называть. Более того, если вы напишете div, допустим, точка, ну, call-1, нажмите табуляцию, то call автоматически поставится вот в такой вот класс, и это собственно, игра будет работать. Больше того, если вы напишете div. Точка, допустим, call пусть будет 1, а дальше напишите вот такую штуку, напишите ли, и умножите это на 6 раз, нажмете табуляцию, то вот такая вот штука. То есть, понимая, вот как это работает, этот самый Zen-кодинг, можно достаточно быстро под, ну, создать какой-то HTML, я думаю, что это удобно. Он достаточно хорошо описан, я не буду вдаваться в подробности, просто имейте в виду, что в Visual Studio такая штука поддерживается. Дальше, Web Live Preview. Ну, на самом деле, это тоже постоянный Microsoft, это работает внутри на ASP.NET страницах, то есть в проектах, и она автомати автоматически обновляется, поэтому я тоже не буду на ней останавливаться. Ну, в life -review вы, наверное, знаете, особенно для разработки полезная штука. SQL Data Tools, ну, на самом деле здесь такие полезные вещи, как работа из базы данных, там есть некоторое количество дебаггеров, на самом деле вот здесь вот тоже, опять же, все достаточно хорошо описано, не буду отдаваться в подробности. И, так, что-то какое-то другое, это допси не редиректнуло куда-то. Так, давайте закроем. Не, не знаю, на самом деле, тоже, наверное, видимо. Ну, ставится с Microsoft, там, тупо видимо, то по умолчанию. Видимо, какие-то штуки, когда вы работаете с SQL на дата, и, честно говоря, не, не знаю, что я это пользовался. Давайте переключимся на более полезные. И а, следующий называется clean bin and option. Ну, вы знаете, для того, чтобы, допустим, очистить систему, нужно, а, ну, давайте вот так вот. Я, допустим, возьму один какой-нибудь проект, и вы знаете, что здесь создается вот эти две.. Вау, wow. <laughs> Вот эти вот две папки, собственно говоря, вот я вот надел гадости, но я могу сделать вот таким вот способом, сказать Калин and Beam», и они, собственно, будут удалены и перериндерены, если хотите, перегенерированы. Полезная штука. Надо сказать, что этот утилита помогает это делать не только, собственно говоря, в одном проекте, но и, как говорится, во всем Солюшене, особенно если у вас там, там десятка, два, три, пять десятков, то удаление вот это будет на самом деле очень быстро, это очень удобно. И я достаточно часто пользуюсь этой штукой, вам настоятельно рекомендую. Uh, Microsoft Library Manager ⁇ это то, что ставится с Visual Studio. Это управление библиотеками uh, JS на uh, проектах ASP.NET uh, Core. Ну, хотя в том числе и на других, но не важно. Короче, на, uh, это те клиентские библиотеки JS, которые ставятся в проекты проекты.NET Core. Там, uh, MPC, ну и собственно говоря, это Rayza и все остальное. Open in Explorer это полезная штука, которая позволяет файл открыть непосредственно в Explorer. Ну, в общем-то, тоже полезная на самом деле. Не буду давать подробности. На, на сайте на, ой, на файле на, нажимаете правой кнопкой, он открывается в эксплоре очень удобно. А, рестарт Visual Studio я достаточно часто им пользуюсь, но ну, так как иногда студия имеет место зависать. Вот один для перезапуска Visual Studio, а второй для перезапуска в, в, в, с правами администратора. В общем, просто выключается Visual Studio. Тот же самый проект загружается уже с другими, ну, в смысле, загружается с, с администратором или, собственно говоря, без. Ну, э, вот, еще один, на самом деле, очень полезный э, э, SubWord Navigation, так называемый, паттерн, который я вообще, собственно говоря, без него мне очень трудно писать код. Но если показывать, как он работает, вот сейчас, смотрите, я нажал Ctrl, нажимаю стрелку влево, у меня перепрыгнула на SubWord, то есть на одно слово в названии класса. нажимаю еще раз, еще на одно, нажимаю еще раз, еще на одно, очень удобно. Но это еще не все. Когда я нажимаю, э, собственно говоря, Alt-Shift, ну смотрите, когда я нажимаю Ctrl-Shift, у меня слова эти выделяются. В одну сторону, в другую сторону, это тоже удобно. А когда я нажимаю Alt-Shift, у меня слова целиком удаляются. То есть, я могу влево-вправо через Alt-Shift удалить ненужный мне компонент. Например, Cancellation удалить, и, написать не Cancellation. Очень удобная штука, я очень давно и часто ее... И использую, и аналоги ищу, собственно говоря, и других IDE, например, в Ribery она в каком-то образе реализована, ну, мне кажется, прям полезная штукенция. Дальше, add new file, вы часто спрашиваете, как так добавляется файлы вот этот плагин называется add new file, как он работает, на самом деле тоже очень просто, я выбираю папку, ну, например, вот у меня есть папка, да вот корень, пусть будет папка, нажимаю. Shift f два, и мне просто ну, здесь можно добавить нужное количество файлов прямо через запятую. И даже можно сразу, чтобы были созданы папки, например, ww.слэш, допустим, тест. Запятой, допустим, вв слэш в один слэш текст два.тк. Ну и так далее. Я нажимаю Enter. Ну и вот у меня. Ой, не <запятую>, запятую нужно нажимать. Давайте еще раз, я время от времени промахиваюсь. Еще раз, shift F2, www, slash это будет папка, текст текст, это первый файл, запятая, www, запятая, в 1, то есть в папке будет создана другая папка, и текст 2.текст, enter, ну и вот как, собственно говоря, как я и хотел. То есть www папка, в ней еще папка, здесь текст один, текст два. очень удобно, особенно когда вы создаете... Файлы, ну, как смежные, да, там, CS и CSHTML. Полезный плагин, тоже настоятельно рекомендуем пользоваться. Word Highlight with Margin, то есть э, штука подсвечивает, э, давайте покажу, как это работает на самом деле. Ну, смотрите, вот у меня есть Unit of Work, и вот он подсветился вот здесь, вот здесь и вот здесь. Еще э, можно сказать, что оно и само по себе подсвечивается. Visual Studio вот успешно и любезно это делает. Но плюсы вот этого самого э, плагина, что он подсвечивает не только здесь, но и в комментариях. Допустим, у вас есть какой-то код закомментированный, и вы переписываете какой-то функционал, и, э, и в комментариях вот Visual Studio, к сожалению, не ищет. А здесь вот, например, Localization, NDC, Microsoft, тоже нет подобных. Ну, если я, допустим, сделаю вот таким вот способом и вот сюда напишу, допустим, вот эту штуку, то вот этот вот плагин, видите, он подсвечивает и в комментариях это. Ну и более того, активно он показывает голубым, ну в хорошем смысле, да. А остальные все инстанции подсвечивает. Ну и более того, это, естественно, вот настраивается, у меня здесь настройка стоит, каким способом подсвечивать. Ну и там дополнительно разные собственно говоря э, настройки ну и надо заметить что э, вот у меня есть категория вот у меня есть текст у меня есть идентификатор то есть она не привязана к типу а непосредственно ищется вхождение строки в строку ну и я думаю что это тоже полезная очень штука особенно когда ну и, а вот еще что самое главное вот, вот эти вот все вхождения они вот здесь вот, вот отображается в нужном мне оранжевом цвете то есть я их вряд ли перепутаю тоже как бы полезно я э, с вами поделился ну, есть еще один плагин, который называется Open Visual Studio Code. То есть я выбираю файл какой-то, открываю Visual Studio Code, тут как бы все понятно. Иногда бывает надо сказать, что Visual Studio не очень корректно работает иногда с encoding, то есть с кодированием страницы, а вот Visual Studio Code позволяет быстро перекинуть и так иногда, когда комитешь что-нибудь в гид, она говорит, что не совпадает, открываешь Visual Studio код, быстренько сохраняешь в другой рассладкий. Ну, в общем, вот такой вот вариант полезный. Code Alignment, на самом деле тоже очень полезный флаг. плагин. я достаточно часто в определенных моментах его использую, ну давайте прям покажу как это работает, так, ну вот если здесь ничего не сохранять, то, ну, вот смотрите, у меня есть категория ViewModel, который по большому счету наполняется из другого, ну, из запроса, то есть и через лямду выражение, то есть вот один, два, три, четыре. И на самом деле вот этот вот равно, ну давайте покажу, как плагин отработает, Вот работает он вот так вот. То есть мне это и видно, удобно и более того, если мне нужно что-то там подменить или, допустим, я могу что-то там дописать. Ну то есть вот таким вот способом расставить эти штуки в определенном порядке, последовательности. Когда я нажму Ctrl-K и Ctrl-D, все вернется на круги своя, Но, тем не менее, для редактирования, вот, я считаю, что это полезная штука. Более того, можно настроить, ну, допустим, вот здесь. Я могу нажать эту кнопку, ничего не сработает. Но я могу выбрать и другие варианты, вот, например, двоеточие. И это выстроится вот таким вот способом. Но и есть другие способы отображения. Тут просто нужно вам поизучать. И, собственно говоря, через точку, давайте вот... Вот травм, когда я сейчас отсортирую. И можно, допустим, через точку отсортировать, но здесь сейчас пока не почему не сортировать. В общем, настраивается эта фигня, на самом деле, неплохо. И в некоторых случаях это сильно много упрощает именно жизнь разработчиков, которые вот такие вот манипуляции делают. Дальше, следующий экстеншн называется File Icons. Ну, в общем-то, ничего хорошего не делает, кроме того, что делает красивые иконки для Solution Explorer, ну, вот, не знаю, видите вы или нет. Здесь, по большому счету, то и смотреть нечего. Но, наверное, вот здесь вот, вот наверное, будет. Оу. Ну, вот, наверное, видно, что JS. Здесь это что, картинка. Здесь вот, что это CSS файл. Ну, вот, как-то вот так. Хотя, в последних версиях там уже и этот плагин не нужен. Просто тащу его за собой, и все. Ну, и, собственно... Есть еще специальный плагин, который Microsoft, опять же, подставила. Это для реализации Nouget пакетов, там специальным образом он формируется. Ну и Nouget Manager UI, который там ну, тоже красиво позволяет, более удобно, ну, то есть не в текстовом, не в командном строке, а управлять Nouget пакетами, а более красиво. он ставится в Visual Studio, на него, в общем-то, я не обращаю внимания. Ну и естественно я использую ReSharper, вы наверняка это видели много раз на видео, этот удобный, продуктивный, удобный инструмент для продуктивной деятельности разработчика, он сильно-сильно упрощает и сокращает количество рутины, поэтому я его использую в общем-то вот так. Но, как вы видите, на самом деле не такое уж большое количество плагинов я использую. Более того, некоторые плагины, ну, давайте тоже покажу. Есть разные плагины, которые я использую время от времени. Вот, например, вот ResX, ресурсный менеджер. Очень удобно для разных, собственно говоря, локализаций. Можно посмотреть в одной таблице и автоматически, там сделать перевод одного и того же слова, ну, как прямо в одной таблице, переходя от одной колонки к другой, очень удобно. Вот, есть еще полезная штука. Сейчас, секунду. Я его достаточно тоже часто использую. Так, что-то не моргает, не мотается. Вот. Так, наверное, вот здесь. Так, ну вот, да, Postgres Integration тоже на самом деле полезная штука, в зависимости от того, какие проекты под рукой, иногда тоже я уставлю, нет, просто домашний сайт, блок он на MSSQL, он мне не требуется, и на домашнем компьютере это extension, в общем-то, у меня поэтому нет. Ну и еще хотел спросить, вот достаточно часто вы спрашиваете, используя ли вот этот Productivity Tools, который здесь ставит большое количество а, плагинов, а, в общем, друзья, там на самом деле их столько, и они не все нужны, не всегда, более того, этот Мат Кринстонсон, который, собственно, большое количество плагинов экстеншенов сделал, он услышал пользователей и разбил это каждый на конкретный ну, экстеншн. То есть их можно ставить один целиком, а можно, в общем-то, поставить по одному. И вот я использую одиночные версии, чтобы не тянуть за собой всякую, всякую всякость. Вот, на этом давайте я буду заканчивать, и так что долго получилось, вам всего доброго, если вам видео понравилось, поставьте лайк и пишите в комментариях, нужно ли сделать подобное для Visual Studio Code, там тоже есть некоторое количество extensionов. и вам всего хорошего, и пишите правильный код.